В этом фильме вы узнаете много нового, о чем раньше даже не догадывались. Сегодня автор затронет такие темы, которые вы не найдете в библиотеках и хранилищах мира. Этот фильм приоткрывает скрытые возможности организма, тайные знания, веками хранящиеся в подземельях Ватикана. Он дает более глубокое понимание работы сознания и мироздания. И отниму немного вашего времени, чтобы рассказать одну, очень важную, древнюю тайну. Она может не изменить ничего, а может полностью изменить всю вашу жизнь. И только избранные были способны, способны сейчас и всегда будут способны приоткрывать занавес этой тайны для использования ее в своих интересах. Фильм действительно основан на определенных научных открытиях. Создатели по-настоящему старались, проделали огромную работу, и за это им спасибо. Все сказанное и показанное упрощено, для удобства понимания. Некоторые вещи в фильме могут показаться необычными. Фильм, с такой сильной смысловой нагрузкой, заставляет человека поразмыслить о многих ныне насущных проблемах. Сейчас вы можете их не понимать, но просмотрев фильм, уверен, все станет на свои места. Эдгар Кейси утверждал, что случайных встреч и случайных событий не бывает. Все, что появляется в твоей жизни, это результат твоих намерений и замыслов. И появление этой информации тоже не исключение. Судьбу можно переписать, пока лист в тетради жизни еще не перевернут. Эдгар Кейси Кейси был автором нескольких сотен книг на самые разнообразные вопросы, начиная от диагнозов и рецептов для больных, и заканчивая информацией о причинах гибели цивилизации. Поскольку большинство их было сделано им в особом состоянии, напоминающем сон, он получил прозвище ⁇ Спящий пророк ⁇ Он также, как и многие великие умы, взаимодействовал с информационным полем, или иными словами, на сферой, посредством скрижали. Он рождал информацию, намного опередившую свое время, также с помощью скрижали, погружаясь в особый транс. Как говорили его современники, он мог многие часы неподвижно сидеть, держа что-то в руках или прикладывая к голове, и время от времени записывал полученную информацию. Интерпретируя записи, мы можем сказать, что они были весьма разнообразными. Кто они такие? Ясновидящие, прорицатели, оракулы. Кто или что наделяет их таинственным даром видеть будущее и предсказывать последствия грядущих событий? На этот вопрос никто сегодня не способен дать хоть какого-то вразумительного ответа. У каждого прорицателя своя загадка и своя судьба. И Эдгар Кейси здесь не исключение. Об этом человеке известно все, и в то же время абсолютно ничего. Он предсказал дату начала Второй мировой войны. За несколько лет до Курской битвы в мельчайших подробностях обрисовал знаменитое танковое сражение под Прохоровкой. Наконец он предрек победу Красной армии в войне с нацистами и назвал день, когда немцы подпишут капитуляцию. Но в России упоминать имя этого пророка было строжайше запрещено. Он точно знал, когда развалится Советский Союз и рассыплется коммунистическая идеология в нашей стране и поэтому в Кремле его считали врагом. Сам же Пророк наделил Россию великой ролью спасительницы мира и всего человечества. Эдгар Кейси обладал способностью входить в измененное состояние сознания, при котором ему становилась доступна информация любого рода. Это состояние релаксации и медитации позволяло его разуму входить в контакт со всем, что существует во времени и пространстве. В этом состоянии он мог отвечать на столь разнообразные вопросы. От вселенских тайн до вопроса, как мне лучше удалить бородавку. Кейси, кроме своих культовых предсказаний грядущих Первой и Второй мировых войн, точно назвал дату и место убийства президента США Джона Кеннеди, предрек Великую Американскую экономическую депрессию, печально знаменитое землетрясение в Японии 2011 года, образование государства Израиля. Очевидцы говорили, что спящий пророк, по несколько часов в день, пребывал в необычном состоянии, взаимодействуя с неизвестным. Нашими специалистами в сфере мистики был воссоздан элемент сакрального знания, использовавшийся, также, и Эдгаром Кейси. Скрижаль – магическая вещь, выводящая ваш разум на совершенно другой уровень. Большинство записей Кейси, посвящено вопросам профилактики болезней, и лечения недугов. Но спящий Кейси, прославившийся своими советами по излечению болезней, отнюдь не ограничивался сферой физического тела. Спящий Кейси в своих откровениях передавал. Когда я прикасаюсь к скрижали, я включаюсь в работу. Энергетическое поле вокруг меня в пределах 5 метров резонирует и гармонизируется. В данный момент уже есть возможность регистрировать его с помощью специальной научно измерительной аппаратуры. При наличии сбоев. В энергетических полях человека, скрижаль мгновенно восстанавливает работу энергетических центров. Наличие скрижали в помещении, обеспечивает значительное улучшение самочувствия людей, и сводит к минимуму последствия воздействия электромагнитных излучений, и как следствие, происходит стабилизация нервной системы, улучшение сна. Скрижаль – это эталон пульса жизни. Кроме того, наблюдается эффект ионизации воздуха. Современники писали со скрижалью в руках, смотрел на фотонный кристалл скрижали и записывал в тетрадь. Из таких снов рождались идеи открытия, повторить которые современная наука не способна даже сейчас. Даже в наши дни люди находят пользу в информации, которую сообщили 80 лет тому назад. В Америке поговаривают, и эти данные подтверждаются специальными службами, что могила Эдгара Кейси пуста, потому что умирая, он вдруг исчез став бесплотной серебристой дымкой. И еще. Кейси, став знаменитым, не испытывал недостатка в количестве преемников и последователей. Одна из них – 76-летняя англичанка Мэри Тоттенвуд, которая не так давно сообщила журналистам о том, будто получила потустороннее сообщение от своего учителя. Мари сказала, что знаменитый ясновидящий даже с того света решил позаботиться о человечестве и передал своей ученице целый ряд предсказаний, согласно которым Землю ожидают новые катастрофы. В процессе изучения полезных свойств скрижали выявлено, что под ее воздействием структурируется вода. Семена, обработанные в поле скрижали, имеют улучшенную всхожесть. Растения, выращенные из таких семян, лучше развиваются. Наблюдается положительное воздействие скрижали на организмы животных, растений, рыб. Интересно, что предсказания Кейси совпадают с пророчествами другой всемирно известной предсказательницы Ванги, хотя оба прорицателя не были лично знакомы друг с другом и никак не связаны между собой. При этом Кейси отметил, что наиболее близкие отношения у России будут с Белоруссией, Казахстаном, Арменией, Киргизии. Сейчас все именно так и есть. Кейси отмечал особую роль Китая в мире. Он угадал подъем китайской экономики и усиление влияния в мировой политике. Именно с помощью скрижали, Кейси подключался к Вселенскому хранилищу за информацией, благодаря чему заслужил славу величайшего провидца. Спящий пророк говорил, что скрижаль давала возможность черпать информацию из гигантских архивов, в которых содержится информация обо всем, что когда-либо было на Земле. Пророк говорит о том, что каждый из нас несет ответственность за собственную судьбу, и объясняет, каким образом ее можно изменить. Тайную технику Кейси раскрыл в конце жизни. Работа со скрижалью позволяет своему владельцу оказывать активное воздействие на другого человека, то есть если вам нужно, чтобы кто-то вернул вам долги или вы хотите завести отношения, или вы считаете, что на вас порча или сглаз. Скрижаль – это мощнейший амулет. Эдгар Кейси не единственный владелец Скрижали. Вероятно, он получил волшебный ключ к инфополю, от Николы Тесла. Ученого Николая Тесла, иногда, называют человеком, который изобрел 20-е столетие. Тесла открыл переменный ток, электричество и много других вещей, которые теперь являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Он блестящий изобретатель, технический гений человечества. Он также, как великие умы, взаимодействовал с информационным полем Земли, или иными словами, сферой посредством скрижали. Он рождал свои технические новшества, намного опередившие свое время. Тесла смотрел глубоко внутрь загадок внешнего мира, но также он смотрел глубоко внутрь самого себя с помощью скрижали, погружаясь в особый транс, как говорили его современники. Он мог многие часы неподвижно сидеть в зашторенной комнате, держа что-то в руках и прикладывая к голове, и время от времени что-то записывал. Считается, что за всю историю человечества было только две масштабных личности, два гения, это Леонардо да Винчи и Никола Тесла. Они личности не то что сопоставимого, а можно сказать равного масштаба. Это Тесла создал первые радиоуправляемые механизмы, открыл принцип робототехники и двигателей на солнечной энергии. Рентгеновский аппарат, счетчик электроэнергии, автомобильный спидометр, люминесцентные лампы, электрические часы, приборы электротерапии. Этот перечень можно продолжать и продолжать. Около тысячи изобретений в разных областях науки и техники. Тесла обучался, с вами Виви Кананда. Йога, который принес на запад древнее учение Индии. Скрижаль представляет собой особую зеркальную пластину с магической символикой и закрепленным на ее поверхности фотонным кристаллом, служащим для преобразования и трансформации энергетики человека. Большинство людей прикасаясь к скрижале, испытывают неописуемые эмоции, ощущение сакральной связи со всеми людьми и предметами. Тесла говорил, что новые мысли ему приходят тоже, в виде ярких мысленных клубков, мгновенно регистрируемых сознанием. И ему оставалось лишь только зафиксировать их на бумаге. У него глаз пророка. Говорили о Тесле и его знакомые. Он обладал даром предвидения. Но главное, что потрясало современников, это колоссальное количество оригинальнейших идей, которые Тесла генерировал с необъяснимой легкостью. И, наконец, шокирующее признание ученого – не я автор этих идей. Современные ученые изучают подобные феномены и не считают их чем-то ненормальным. Это особые измененные состояния сознания. Человек в измененном состоянии сознания, он может ощущать, и воспринимать то, что находится вне его поля зрения. Переноситься в другие пространства. В другие эпохи, то есть здесь нет никаких ограничений. Сегодня такие состояния сознания четко регистрируются прибором. Мы видим, что возникает определенная конфигурация, которую мы называем осью сверхсознания. Это активация передних отделов правого полушария и задних левого полушария. В то время как в нормальном состоянии сознания больше активированы передние области Левого полушария и задний правого полушария. Сверхчеловек называли Теслу современники. Как он совершал свои открытия? Вот что писал ученый о своем первом опыте. Я над этой проблемой несколько лет. Это был вопрос жизни и смерти. Я знал, что умру, если не решу. Мой мозг был напряжен до предела. И в какой-то момент случилось немыслимое. Я слышал тиканье часов в трех комнатах от меня. Приземление мухи на стол глухим стуком отдавалось в моих ушах. В темноте я обладал чувствительностью летучей мыши и мог определить местонахождение предмета благодаря особому покалуну во лбу. Солнечные лучи так давили на мой мозг, что я едва не терял сознание. Проносящийся вдалеке паш сотрясал мое тело, и вдруг я увидел вспышку, похожую на маленькое солнце. В одно мгновение истина открылась мне. Это было состояние абсолютного счастья. Мысли шли нескончаемым потоком, и я едва успевал фиксировать их. Подобные состояния время от времени испытывают многие творцы. Происходит это, как правило, спонтанно, неожиданно, как и у Теслы в первый раз. Но Тесла со временем научился входить в такое состояние всегда, когда этого хотел. Он утверждал, что может в любой момент начисто отключать свой мозг от внешнего мира. И в этом состоянии к нему приходит внутреннее видение. Таким же способом Тесла доводил свои конструкции до совершенства. Мне не нужны модели, рисунки, эксперименты. Когда у меня рождается идея, я воображение начинаю строить прибор. Меняю конструкцию, совершенствую и включаю его. И мне совершенно безразлично. проводятся испытания прибора у меня в мыслях или в мастерской. Результаты будут одинаковыми. За 20 лет у меня не было ни одного исключения. В 1890 году Тесла отговорил своих друзей ехать на вечернем поезде и спас их от трагедии. Тесла точно предсказал Первую мировую и начало Второй мировой войны. В 1912 году Тесла отговорил миллионера Джона Перпонта Моргана от путешествия на злосчастном Титанике и уговорил его сдать билеты, тем самым спас ему жизнь. Самое удивительное, что потрясало современников Теслы. Так это огромное количество оригинальных идей, которые Тесла генерировал с необычайной легкостью. Творческий метод Тесла заставляет считать нас, что существует некий глобальный банк данных, который сейчас называют энергоинформационным полем Вселенной. И Тесла умел подключаться к этому источнику, черпая оттуда необходимую информацию. И он мечтал, чтобы каждый человек имел к нему доступ. Заглянуть в незримый мир с помощью приборов ему в известной мере удалось еще в конце XIX века. Подсвечивая особыми полями живые организмы, он сделал зримой их невидимую часть – ауру. Великие тайны нашего бытия еще только предстоит разгадать. Даже смерть может оказаться не концом. Тесла знал, о чем говорит – я был в двух кварталах от дома, где лежала моя больная мать. И вдруг я увидел облако с ангельскими фигурами, одна из которых постепенно приобретала черты моей матери. Во внезапном озарении я понял, что только что она умерла. И это оказалось правдой. Тесла верил, что со смертью человека его духовная сущность не погибает, и с ней можно установить контакт. И даже изобретал для этого специальные приборы. Сохранились письма его близкого друга, знаменитого английского физика, сэра Уильяма Крукса. В одном из писем Крукс благодарит Теслу за подаренную тем высокочастотную электромагнитную катушку, которая облегчила общение медиумов с духами, а также позволила балансировать психическое состояние медиумов после сеансов. Это звучит фантастично и для нас, не говоря уже о современниках Теслы. Сколько людей называли меня фантазером. Как насмехался над моими идеями наш заблуждающийся близорукий мир. Нас рассудит время. Наука не может объяснить источник знаний Теслы. Откуда он скачивал, откуда копировал свои идеи. Тесла был убежден, что все в мире, от галактик до электронов, обладает единым сознанием. Что космос это единый живой разумный организм. Настраиваясь на резонанс другого мира, можно открыть дверь в этот параллельный мир. Так можно путешествовать во времени. Как утверждал Тесла, прошлое, настоящее, будущее, присутствует всегда. Как было уже ранее сказано, Тесла обучался у вами Вивиконанда, йога, который принес на запад древние учения Индии. Откуда Тесла, мог получить заветную скрижаль? Откуда взялись тайные знания скрижали на американском континенте? ведь Тесла поделился ею с Эдгаром Кейси. Знания о уникальном учении передавались из поколения в поколение. Вероятно, индийский мистик с вами Вивикананда передал этот сакральный предмет в руки человека, который должен был поднять мир с колен. Индийский философ был учеником известнейшего и сейчас индийского гуру, реформатора индуизма, мистика, проповедника по имени Рамакришна. Большинство последователей Рамакришны верят, что с вами Вивикананда действовал как посланец Рамакришны на западе, и, следовательно, являлся инструментом в выполнении духовной миссии их учителя. Проведя собственное расследование, мы вышли на точку, в которой мы четко понимали, что знания оскрижали были скрыты от посторонних глаз тысячи лет. Корни знания оскрижали уходят глубоко в Древнюю Индию. Известно только то, что знания передаются из поколения в поколение, и что открыл эти знания для мира, известный реформатор индуизма, мистик, и проповедник, Рамакришна. Современники писали, что Рамакришна, очень сильно берегал какой-то предмет, о нем знали только близкие ученики. Этими сакральными знаниями, владели избранные. Задумайтесь только, какие знания вы сейчас получили. Это скрывалось, тысячелетиями.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 Моментальный всплеск, возвращающий вас к здоровью, безопасности, богатству и семейному счастью, будет заветным началом благополучной жизни. Никола Тесла, Эдгар Кейси – это лишь двое последователей знания, о которых мы успели рассказать вам в этом фильме. На самом деле, их было 10 человек. Скрижалью, до этого момента, владели 10 человек во всем мире. Сейчас, об этом знаете вы. И возможно, будете владеть, если захотите. Я не говорю вам, что нужно это захотеть. Правильное решение за вами. Изменяться уже завтра. Или плыть по течению в сторону заката, и ничего не менять в своей жизни. То, как вы отнесетесь к услышанному, определяет, ваше отношение к себе. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, впереди много нового.